Всем привет, дорогие друзья, в эфире программа FIFA прогноз и есть вернулась наша любимая прекрасная э, Лига чемпионов и сегодня у нас э, на повестке дня матч Барселона-ПСЖ. Ведущий, как всегда, я, Игорь Белоногов и, и Александр, Александр Фирсов. Давай я немножко добавлю, что все-таки это центральный матч дня, как ты уже сказал, это матч недели, скорее всего, и по коэффициентам у нас обратимся к ним. Что у нас по коэффициентам? А, большинство букмекеров отдают предпочтение здесь, в Барселоне, как явному фавориту. Так, на ее победу, ну, в среднем дают чуть больше двух, в то время как на ПСЖ... На ПСЖ в среднем вот три и три дают букмекера. Ну и как бы, как всегда, на ничью дают больше всего, там около четырех коэффициенты в зависимости от той конторы, в которой вы захотите потратить свои деньги. Да. Вот, стоит отметить, что это примерно 685-я встреча между Барселоной и ПСЖ на этой стадии Лиги Чемпионов. Поэтому соперники друг другу знают, противостояние должно быть очень-очень интересно. Ну, yeah. не считая того, что играть за них будем мы, поэтому. Безусловно, безусловно. Итак, Барселона ПСЖ. Ну, начинаем. Поехали. Итак, э, с той же фразой «Рыба-карась» игра началась. Правильно. Так, стартовал у нас матч. Мяч? Мяч. Мяч тоже стартовал. Ну, да, дай ты мне мяч. Не Спасибо. надо. Спасибо. Ну, ты же сейчас убежишь опять. Зачем ну, себе? видишь, не, вот не убегаю. Ну, все, давай тогда так и договоримся. А ты же сейчас что-то сообразишь ведь, наверное, еще не надо так. Ну, нет, не сообразил по итогу. Можно сразу, конечно, перехватить. Можно. Перехватить эта программа такая на эфире? Да. Оп, ладно. Нога. Ладно, ладно. Так. Ну, ну сыграй. Я сыграл все нормально. А, ну все ты, да. В ЧИГО? ЧИГО? туда. Вот туда. Знаешь, как, когда 9 Б зарубился с 10 Б <с на школьном поле? Неплохо, неплохо, неплохо. 1-1 по ударам, 0-0 по голам, ой. Ой-ой-ой, как Ой -ой -ой. я хотел это исправить сейчас, но.. Так, ну все, надо тогда наказывать, получается. Да, накажи меня. А, ну, ну не, не донаказал меня. Сжалась, Скажу честно, сжалась. Не до атомарных размеров, но. Верю, верю. Ногауху за меня... парнем получится Неймар основной. Опять? Ну, ну, да. Типа, ре... реалистичный неймар в этой части. Опа, вот это я понимаю. Передача. А, не, не, не успей. Поле кончилось. И момент сегодняшнего дня на очко отправляется в зрительный зал, конечно. Эй, я же его сломал! Да вы что, издеваетесь? Нет, он реалистичный в этой части, все нормально. Да, в порядке. Издевайтесь надо мной, что ли? Ой! Я все понял. У нас ничего не получается, потому что мячик стремный. Согласен вот тот самый когда типа мама скинь мячика она вот это вот это кидает чис чис чисто камера, мяча нету просто камеру скинули играть ребятки так ну чё первый тайм закончен у нас какой же душный матч да да угу. ну, кстати в принципе один ну один удар в створ на две команды равное владение равные отборы отборов просто сломанный орган да а реально травмы я тебя не обманул. А, так он играет нормально, чего не буду. Он даже лучше стал играть. Да, да. Может, в правил ты ему не сломал, наоборот. Апгрейд. продолжаем, что? Продолжаем, да. Нормально. Твои ворота с другой стороны, игры Отвечаю. Ага. С другой, с другой. Развернись. Сейчас я проверю, посмотрю. Да не надо. Видишь? Блин, ты мне наврал. Нет. а Знаешь, что я сделаю за это? Все, первый гол у нас забит на 48-й минуте матча. <свист> да ты, может, то... Его... <свист> <свист> <свист> Это был рофл, конечно. Ну только он вратаря поменял, да? Да, yeah. Yeah, yeah. в другой стейк. ты ты в гараж что ли на имар же сломан ну видимо да все-таки сказывается немножко да нифига ты конечно баклажан? чего как вообще я не понял я не понял подожди я хочу повтор так и что было то а это фол видимо по мнению арбитра ага ну, тут же Очень квалифицированного арбитра. Я считаю, Еще какая-нибудь красная там за это. Решение главного судьи встречи. Так, Неймар. Ты знаешь, что если пенальти не объективный, то можно просто пробить его нимбусом. А. На -а -а. я... ну, в... что, я не набега? Ну такие прецеденты бывали в футболе. вопросы судейства сегодня. Вот сейчас вот по делу свистну. чего там реально чуть много не оторвали. Наймара не вообще как убить, да? Причем, Наймар, я другого вам а -а -а. просто мимо пробегал. Давай, давай, давай, крути. Все-таки, видимо, настройку не него Именно сюда Самое яркое уже, событие это, уже... это перелом Неймара да чего кого куда ну туда все а, туда ой ой это, это здравствуйте добрый день все все, по все обороне туда. Чего? Чего? Какой ненужный удар-отворот сейчас? Ой, как он ненужен! Ну, потеряй! Пожалуйста. Передачу. На этом, я думаю, можно. Так, где Мария? Какая Мария? Нет, Марии. Ладно. Так, что? Ну, звучит сесток, да. Сейчас, да. Ну что? Так. Свистит звучок, да? Да, да, быть. да. Именно так и происходит. Завершён у нас первый так, матч. Матч. Да, ПСЖ Барселона 1-0. Парижане поддерживают победу. По статистике, что у нас? Ну, по статистике у нас второй тайм был более результативным для ПСЖ. Ну, и ПМЧ, да. в принципе, тоже. Смотри, как ты сильно подправил владение мечом, удары. удары в створ. Все появились именно во втором тайме. Угу. Что три угловых ты подал. Ну, кстати, угловые удары в створ, они как то бы там соотносятся отбором все равное. Отборы вот единственное, что. Вот, да, ну а прям... сайт у меня был один. Как бы, uh -huh. тот вот. Ну что ж, друзья, наш прогноз таков: 1-0. Победа PSG. клуба. Да, пари Сен-Жермен. Вот, как уже говорили, вполне реальный исход. Да, 1-0 целом. Упорная борьба. Mm -hmm. Две равные команды, поэтому все возможно. Ну что ж, будем тогда. Будем кратки, Будем кратки, Просто, да, попрощаться. Будем кратки, да, Александр Фирсов. Игорь Белоногов, смотрите ФИФА-прогноз, самая точная программа о мировом футболе. Пока-пока.